Да я создал пор, а, который сможет мне, бы помочь отвлечь этого возмага. корола. Рыла. Как не в... да. Да. Тебя ты что не Что ты чёрный, такой? Я это ж ты мальчик, мальчик, такой? Майклсон, отец первородных. А я, а, а, а я а, а Откуда я у тебя трейл... это? Трейл... получил силу тебя. Трейл... Пойдёмте, заходите в дом. Да. Там защита. Получаете, да. Я, да. я его защищу. Он скоро умрет. Не советую я тебе сражаться с Трибрида. туда не помирает, помирает из-за того, что его укусили. Слышу, что твои друзья скоро умрут. Так, быстрее. Иди, подойди. Пей, пей Она такая... Ой, спасибо большое. Вроде, ты О, тоже перекровь. Ну я не могу превратиться в вампира. <связь> Думаю, <связь> да, <связь> только. тебе сначала не понравится. Максимум. А, <связь> максимум. Он мак... он максимум, люди. То, что он сюда сможет <связь> стрелять, как минимум. Он не сможет а, прийти, но сломал. сможет. Защита вот. <связь> Экшексон. Экшексон. Ай. Ай, больно. Да уж, научись. Научись ты использовать свою магию. Ё-мою. Ну, люди. Он помер. Он помер. Ой, твой друг умер. Скоро разломаю. Кот. А, просто... Что? Да, тупое создание. Я его не Кот зовут, вроде как его как-то по-другому зовут. Yeah. Yeah. Сейчас я сломаю защиту этого. Он не, я не знаю. Будь да, пока с ним. Усилить, пошёл... пока мы еще черточку. Uh. Кося, защита еще усилилась на время. Да, твоя защита легчёмная. Чёрт. Мне понадобится меньше, меньше полминуты, что Примерно 30 секунд. Mm. Вот же, блин. Ты в порядке себя чувствуешь, а? Не видел. Ты вроде как умер. Он, он ломает. У тебя Сломает. нету не знаю, никакого не жажды Сломает. голода. Нету, он Пусти. превратился Пусти. в гибрида. Точнее, а. он не полностью обратился. Ему да. нужно выпить крови. Или он сдохнет? Пусть она, да, уходи, не уходи. Не Если не ты сейчас здесь умрешь, то ты больше никогда не возрядишься. Вы... Да, да, иди у вас такие красивые. Три брида нельзя убить. Он забыл это. Быстрее вы видите гибрида! Где ты, этот певчонка? А, колдун, Теди, Теди, <свят> есть к тебе небольшая просьба. Дай этому, вол волку, твою кровь. <свят> чем тут моя кровь, ладно? Потому что, чтобы он не обр... ему нужно обратиться Я в вампира. Я У него еще остался кол, который убивает полностью всех. <свят> Только <свят> при уничтожении <свят> Нет, реально, а у него есть нет. кол, который, когда Пол. ты, а это, э ты а -а -а. Я тебя расстрою, ура, у меня нету этого кола. Я тебе у скажу. У меня получилось трансформироваться, ура, Где ура. ты там? Куда ты бежишь, дорогой мой? Иди сюда, я тебя сейчас... Сейчас разрежу, попей моей кровью. Попей. Я всего лишь хочу убить тебя, ничего такого? Шэнцэн попей кровью, давай. Да. Что-то что там себе под да. Дерево Феникса. Ну конечно, кол из дерева Феникса. Как я сразу не додумался. Ну и надеюсь, никто не додумался. Надо, надо, убегать да, надо убегать отсюда. Да вы глупцы! Я даже да. с ним не могу справиться. У него он полный... Он полностью превратился в гибрид. Алло, алло, Тедди. Я Тедди. сейчас убью алло, твоего... Встретимся он возле, он... возле маяка. Возле башни. Башни ведьм. Он кор... А возле башни именно, не э, да, шабаша? Да, возле башни, а не шабаша. Еще раз меня ударишь, а тебе... Он принадлежит ведьме. Один уже прилег, Один удар, он умрет. Так. Здесь мне не должен... Не должен быть здесь найти меня. Никого, а надеюсь. здесь. А я его не убил. Чего Оно... куда можно лезть? Он еще и гибрид, он еще образец. Значит, у него сопрянюк. Ну интересно. где вы? Да, я и... ебед. А... Фея, дай мне, пожалуйста. Быстрее. Пират, куда ты бежишь? Срочно. У меня есть. Вот это... У меня есть кое-что. Я придумал: тебе нужно видел-то оранжевое дерево. Да. Это дерево Феникса. С помощью этого дерева... А, это дерево а, Феникса. А, это, вот это вот этот гибрид. Кот. Не подходи ну, сюда. Это, не Короче, сломай, сломай дерево и создай из него... Вот туда... Создай кол! Создай кол из дерева Феникса! Эй, hey, где вы? Сейчас. Прыгай! Где вы? Правда, не разбейся. Да не разобьюсь, не Ой, ну, Это да. же то самое дерево. Такие бесполезные, не могу. Ломай, Что ломай. ты там делаешь? На, не хочешь мне... отправиться я... обратно? Я, я скататься хочу. Так, я сломал два куска загадочного дерева. Мне, мне нравится это Колус. дерево, просто решил его сломать немножечко. Быстрее! Отвлекайте! Ой, ломай быстрее, быстрее создай из нее кол. Быстрее! Иди сюда бесполезно Тогда я тебя быстрее держи, держите, держи, держите Хватит одной штуки. Принесите так, этот есть... кол мне. Хорошо. Так, Но есть еще одна маленькая штука. Отожь, только его насрочней сейчас удачу. Я знаю одно оружие. Это я его спрятал. Так. Так. Алло, закончил? А? Ты закончил? Да. да. Я, короче, побежала просто прятаться, да? Да, советую да, да, да. тебе иди, спрятаться. Иди, иди, иди, иди. Подожди, О, стой, в... возьми. Да, Ты меня бесишь. Вот. Ты на возьми. башне, да? Да, стой, подожди. Сделал кол? Цех три. Е-мое. Давай вне. Вот, там сзади. И тебя тоже. Из дерева Феникса. Стойте. Да вам не понадобится он. Советую вам тупо спрятаться на всякий случай. Держите. Если что, Это, вам нет, нет, понравится. Нет. А, а ты взял? Да. Yeah. А, у меня фея сломалась. Ладно, у меня еще, еще есть. Фея. Мне нужно заменить его. Мне нужно его убить колом, но кол не приспособен для убийства. Просите, он... Поэтому Я есть только 41... одно. Он использует заклинание. Ему понадобится еще золотая фея. Но она такого же цвета, как обычно, но она немножечко сверкает с золотом. Hmm. Что, если я превращусь в золотую фельдю? Не, можно использовать заклинание. Маню, то, только его уже изгнать. Только, то есть я его поймаю в ловушках, который когда из себя его изгонял. The in Paris, the... Потому что тебе нужно разрешение. Входи. Я... Иди за мной, ты же такой сильный. Скажи, что за, тебя злота... Скажи что за тебя золото. Люди, я говорю, не в пригоде сюда. У меня есть гениальный план. Чтобы этот план воплотить, придется возбегнуть к той И магии, к тому, Он какой я видит. не хотел. Ну, ты обращаешься в вампира, а означает, вот, хочешь, у помню. тебя жажды вампира. А, не все, Мне, нужно поменять... Мне нужно поменять... Мне нужно поменять якорь... Я Якорь Светилова. Единственная моя связь, которая свергнет И... с миром. Ведьмы боятся его потерять. Потому что они потеряют связь с предками. Если я использую, то... Я помню, ты Тедди потеряет свои силы. Как магия, связь с предками будет разрушена. Люди потеряют свою и магическую и все. силу. Причем все. Вся магия и -и -и. здесь будет уничтожена, означает: кольца тоже вот в этом проблема. Если будут уничтожены кольца, тогда я буду гореть на солнце. Ладно, зато он не гореть на солнце. А, я так и знала. Нет, пожалуйста. Я тебя слушаю, не бойся, Я. где Алло, этот! Ири. Я возле тебя, Алю. Так, советую я тебе све... убегать и прятаться. Да я уже слышу, то, что Стой, я потеряла свою магию, не бойся. Я, я готов на это. Мне нужно туда как-то попасть. И прыжок. Так, надо правильно прыгнуть. Так. так прости, маяк. ну с тобой придется закончить. Это я закончу. Заклинания все спадут. Советую тебе бежать, Волчок. Беги! Ты сейчас горишь. Начинается день. Начинается день. Начинаются ужасные дела. Так, Феечка, тебе тоже советую бежать, потому что сейчас Феечка сгинет. День, день, день. Пожалуйста, пощади меня, не надо. А! Черт, я горю. А моя магия. Мать... Я не могу превращать, подожди, у меня немного попала магия, но не полностью. Она со временем все исчезнет. <плёк> я застряла в ловушке. Но факт в том, что сейчас <плёк> этот дед будет гореть в вечном огне. Надя, Ой, ну, я не могу ну, посмотреть, я. как он горит. <плёк> но я уверена, что он уже горит, трепещая. <плёк> что это такое? ё-моё Аааа <гас> <гас> Ой-ой-ой-ой Я буду пока здесь